Команда PLC Ultima обновила функционал обменника. Теперь менять X на PLCU стало еще быстрее и проще. Если раньше обменные транзакции поступали на баланс Ultima Farm, то теперь полученные в результате обмена коины будут приходить на специальный обменный баланс, вывести коин из которого можно в несколько кликов. В этом видео мы продемонстрируем вам, как работает обменник. Обменник находится в личном кабинете на сайте plcux.com. На странице обмена доступный актуальный курс пары PLCUX-PLCU, а также баланс PLCU. Для совершения обмена в выпадающем списке выберите пару PLCUX-PLCU. PLCU. После того, как вы выберете пару, будет сгенерирован адрес для обмена, на который вам необходимо отправить ваши коины PLCUX. После того, как вы отправите PLCUX по указанному адресу, эквивалентная сумма в PLC Ultima будет отправлена на ваш Exchange Balance обменный баланс. Как вы видите, процесс обмена очень простой, а сам обмен происходит очень быстро. Теперь давайте рассмотрим процесс Payout. Вывести коины PLCU с Exchange Balance можно в любой момент, нажав на кнопку Payout. После нажатия на кнопку «Payout» откроется окно, где вам нужно будет ввести адрес кошелька, на который вы хотите вывести коины. Вставьте адрес кошелька и нажмите на кнопку «Transfer» в правом нижнем углу экрана. Каждый payout происходит с подтверждением двухфакторной аутентификации вашего аккаунта. Поэтому укажите одноразовый пароль от Google Аутентификатор для подтверждения payout. После этого ваш запрос на payout будет создан. Коины поступят на указанный вами кошелек в ближайшее время. Вы также в любой момент можете посмотреть всю историю ваших обменных транзакций, она находится на вкладке History. Чтобы перейти на нее, нажмите на кнопку «История» в верхней части страницы. Откроется страница, на которой отражается вся информация по обменной транзакции, дата, сумма, которую вы меняли и получили в соответствии с текущим курсом и ее статус. Уверены, что обменник станет полезным и выгодным инструментом.